But you Добрый день, любители и фанаты, и болельщики, Евгения Медведева. Хотелось бы сказать, что сегодня новая песня вышла, Blooming Day, то есть означает цветущий день группы EXO, то есть это любимая группа Экзо Евгения Медведева. Вот. И у нее задавали такой вопрос, как Китай, Япония, Корея, откуда такая любовь к Дальнему Востоку? Евгения ответила, что как-то как так получилось, пожимая плечами, Женя, на самом деле в Китай я еду впервые. Что касается Кореи и Японии, то действительно люблю эти страны. Отличие, в Корее больше пространства, в Японии все такое, маленькое, миленькое. В итоге моей целью было попасть в семиэтажный аниме-магазин. Купила, честно говоря, немного. Я в своей жизни пересмотрела много аниме, но не в на 7 этажей сын ⁇ тся им дети. Купила плакаты, которые повесила в своей комнате. Кто это? Сак, э, Сакуя из Норм-9. Кстати, улитку я назвала Сакуя. Поесть чего-нибудь запрещенного в отпуске можете, сладости, например. Я не любитель тортов и пирожных. Если передо мной стоит выбор съесть что-то нереально калори калорийное или фруктовое, я выберу фрукт овощи. получение не меньше удовольствия. Макдональдс. Я уже настолько от этого отвыкла, что даже не тянет. Я э, этому очень рада ваша любимая музыка это получается EXO, да, корейская э, группа Да, я ее я обожаю я очень-очень э, люблю и я мечтаю попасть э, на концерты экзо напомню что коре... экзо это корейская группа э, состоит из 8 э, человек то есть 9 8 вернее парней там э, поют у них холлиграфия очень классная так что посмотрите А сегодня у нас вышла их например, не у нас а у них вышла э, песня Blooming Day цветущий день э, исполнение группы EXO вот такие дела к-поп группе э, корейской кейк поп э, то есть она очень очень любит эту группу. То есть EXO супер популярный южнокорейско-китайский бой бренд, бенд или бой да. Поклонницы этой группы зачастую путешествуют по маршруту концертов мальчиков и посещают одну и ту же программу по несколько раз. Вот это да. А вы как думаете, вы поклонники Экзо, вы любите э, южнокорейский, э, корей, южнокорейский, южнокорейский китайский бойфренд? Напишите в комментариях, буду очень-очень рада. Ну, лайк! I don't know.